Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас 1 мая 2019 года и сегодня мы будем разыгрывать шампура. Ко мне в гости приехал Рамазан и он с радостью согласился помочь мне его провести. Итак, у нас, значит, камеру поставим, у нас вот такой вот набор шампуров, список у нас участников 289 человек, участвует. Вот. вот такой набор шампуров. Ну, вы смотрели видеоролик, вы уже видели. Вот. переверни. Там сзади у него есть мангал. Вот. И сегодня мы их будем развивать. Так, э, сзади у нас находится список наших участников. 280 человек. Каждому присвоен свой номер. Так, Рамазан, ну, внести шарики, а я сейчас вот это все соберу. Э -э ну, достань шариков, покажи, что они не пустые, чтобы люди задели. Поглубже еще, как говорит, а потом сюда поворачиваются все пустые. Здесь у нас номер 120. Так, ну неси барабан. Сейчас мы туда загрузим. чтобы он не крутится все пакетик у стоит Поехали выиграет человек под номером 154. под номером 154. А человек под номером 154 у нас у нас тут 24 распечатанные кусочки. Сейчас мы найдем. Под номером 154 у нас находится 58 Дакин. 58 Дакин. Ну а теперь давайте отправимся и посмотрим, подписан ли человек на нашу группу ВКонтакте. Итак, вот он наш победитель. Давайте сейчас посмотрим, подписан ли он на нас или нет. Так страница да человек подписан на нашу группу вконтакте наше позрение победителю сегодня вы стали победителем вот такого набора шампуров но отправим мы наверное его после праздников потому что сейчас транспортные компании работают в непонятном режиме Итак, ребята, всем спасибо за участие, всем участникам огромная благодарность, участвуйте в дальнейших наших розыгрышах, принимайте участие, всем спасибо, всем пока!